Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Да, и вот за это мне и дали нанилионов. Я самый богатый в мире, даже завидует Моргенштерн, Я легенда. Аниме говно и даже создатель аниме завидует мне. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за нанилионов. Это клип за да, и вот за это мне и дали на миллионов. Я самый богатый в мире, даже завидует Маргенштерн. Я легенда, аниме говно и даже создатель аниме завидует мне. Это клип за на ниллионов. Это клип за на миллионов. Это клип за на ниллионов. Это клип на Это клип на Это клип на Да, и вот за это мне и дали на миллионов.